Все, здравствуйте, вот, поехали по спорному покататься. Смол, идите здесь, смотрят, врага. Да, во вот он. А, это трава, наверное. Как обычно, маленько, но солнышко. Дисплей отсвечивает Вроде рожки маленькие Сингалеток наверное ага, Вроде растут Это наверное мамка Сейчас попробую еще поближе подойти В общем не получилось поближе подойти осталось то блин вот дойти до травы, чуть-чуть ветер сильный дует причем от них прямиком а бегут они вообще как сумасшедшие вот тут по снегу он меня подслушало перед этим тоже 6 штук по-моему бежало из кустов метров четыреста, наверно если не больше я еще думал там где-то кабан бежит по моим наблюдениям косули кабана вообще как огня боятся ну, и все там минуток на 5 задержался никого нету дальше поехал на поляне тут а тут два штуки еще вижу далеко и все и они именно меня услышали тоже метров четыреста, даже мне кажется еще дальше, даже не разобрать там, кто какие. Где по снегу, где по воде, видимо, слишком громко на коне. Это один из минусов. Но это ерунда. Так что вот так вот. Там еще есть где впереди один, сейчас посмотрю Но ветер боковой на него должен дуть Может к тому подкраситесь, попробовать Как-то вот так вот И что такое козлик вроде ходит Время двенадцать часов дня Шо, Что тебе? Сейчас попробую чуть поближе подойти Получится Далековато. У меня опять синие красной куртки. Это уже другой козлик. Вообще все скраб. Завершилось. Заметил у нас коза Вот он, тот один Блин, на солнце, как обычно на солнце И вот он второй Сейчас попробую, может Коза убежит, они еще останутся да? Морда. Вот так вот тут, в общем, белые жопы мелькают.